253 золотых медалиста в этом году выпускаются со школ Севастополя. 23 июня в Театре имени Луначарского собрались выпускники, их учителя и родители, чтобы отметить это событие. Выучиться на одни пятерки в школе – это одно, а вот подтвердить свою золотую медаль высокими баллами на едином государственном экзамене – уже задача посложнее. Тех выпускников, кто написал ЕГЭ на 100 баллов и учителей, помогавших нелегкой подготовке, губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев наградил благодарственными письмами. Нарядные и счастливые золотые медалисты вспоминают, какой большой путь в 11 лет они проделали для того, чтобы сегодня стоять на этой сцене. Делятся эмоциями и планами на дальнейшую жизнь, ведь теперь… Для них наступает следующий немаловажный и серьезный этап – поступление в высшие учебные заведения. Все эти годы трудились, старались, учились, часто отказывались от каких-то, может быть, прогулок, но это того стоит, чтобы сегодня на этой сцене получить эту медаль. Это несомненно гордость перед всеми. Дальше поступает географический факультет, Получить золотую медаль для выпускника школы – это престижно и достойно. Тем более, что при поступлении в университеты она дает от трех до 10 дополнительных баллов. Больше всего золотых медалей получили выпускники гимназии номер один имени Александра Сергеевича Пушкина. 28. На втором месте билингвальная гимназия номер два. Они выпустили 15 золотых медалистов. Форпост желает всем выпускникам школ Севастополя легкого поступления и реализации своих способностей.